Итак, начинаем наш вебинар, посвященный работе Rootoken Keybox в корпоративной среде с учетом тех новинок, тех нововведений, которые, в общем-то, мы за последнее время обрели, обрела наша система. Это, прежде всего, работа, в общем-то, совершенно на новом уровне с удостоверяющим центром УЦ CryptoPro. Итак, давайте посмотрим, чему будет посвящен сегодняшний вебинар. Ну, безусловно, я думаю, что для многих пользователей CryptoPro.oC, особенно следующей версии, которая в ближайшее время появится 2.0, да, это прежде всего, конечно, работа с теми пользователями, которые, возможно, не заведены в каталог AD, которые не присутствуют в каталоге AD или вообще никак не связаны с тем доменной структурой, которая есть в компании. Второй момент – это, безусловно, те новые возможности архитектуры, когда мы на сегодняшний день развязали пользователей АД и пользователей УЦ Крипто Я думаю, что если вы смотрели предыдущие вебинары, то вы помните о том, что у нас были определенные политики по настройке работы с теми или иными удостоверяющими центрами. Вот сегодня как раз об этом мы и поговорим. Ну и, как вы понимаете, многие из наших... вот партнеров, заказчиков, безусловно, переживают и интересуются тем, как мы видим мобильные технологии, да, как мы видим те устройства, которые фактически появляются в руках каждого из нас. И, безусловно, если мы сегодня посмотрим на корпоративную среду, то все больше и больше эти устройства, носимые с собой, появляются, и мы используем их для бизнес-приложений, для решения наших задач. Именно поэтому мы посчитали, что, безусловно, работы с Keybox, не просто с самым Keybox, да, а с теми нарождающимися классом устройств, в частности, RUTOKEN Bluetooth, мы сегодня покажем вам в действии. И, безусловно, этот показ будет не просто выпиской работы с CryptoPro.c, а, безусловно, работа непосредственно на планшете. Поэтому у нас предусмотрено несколько демонстраций. Это Первая демонстрация – это просто выписка, включая работа с нашим кейкбоксом и CryptoPro.c, когда у нас пользователь находится вне доменной структуры. Второе – это, безусловно, работа вот этого удаленного, фактически, мобильного сотрудника. Да? И э, этот мобильный сотрудник, он э, работает непосредственно м, так, как он бы работал э, в полях, да, то есть у него есть планшет и больше ничего нет. Но, э, как вы помните, RUTOKEN e бокс позволяет работать не просто с личным кабинетом, который э, пользователь, который находится в домене, но также удаленным личным кабинетом. Именно поэтому демонстрация будет посвящена э, удаленному личному кабинету, который мы э, не показали в прошлом нашем вебинаре. Ну и а, под конец а, мы покажем вам а, демонстрацию самого работы а, RUTOKEN и Bluetooth на мобильных платформах, в частности а, будет использован планшет на базе iOS. И а, посмотрим несколько сценариев. Эти сценарии они совместны с замечательными продуктами диджитал дизайна, защищенной почты. Мы решили показать вам самый простейший, на наш взгляд, сценарий. И объясним даже почему, потому что я думаю, что ну, задача работы с корпоративной почтой, в надежная э, работа, безопасная работа с таких устройств представляется достаточно важной, интересной э, такой задачей, вопросом для служб безопасности. С одной стороны это может быть удобно, но с другой стороны должно быть безопасно. И э, более того, не просто безопасно, а с возможностью, например, выполнения квалифицированной подписи многих других задач. Именно вот такой сценарий мы хотели бы показать на базе одного из продуктов Digital Design, который входит в целый набор продуктов для IOS платформы «Защищенную почту». Итак, давайте начнем э, с некоторой предыстории. Да, может быть, не все смотрели предыдущий вебинар, и поэтому я хотел бы э, начать с того, что в корпоративной среде сегодня все еще во многих э, частях используются пароли. Да, я думаю, что всем понятно, что это не самое лучшее решение, это и э, различные неприятные атаки на этот пароль, да. это различные социальные техники, да, когда вам приходит письмо и в письме говорится о том, что вы знаете, служба техподдержки просит вас э, зайти или прислать этот пароль, или выполнить какой-то вход, или просто э, ввести в какую-нибудь веб-форму и так далее, и так далее. Да. И дальше э, все это дело ухатило. Еще много лет назад я, когда читал... Некоторые отчеты подробные, то как бы один из примеров, когда Гарнер Групп говорил о том, что практически за шоколадку корпоративный пользователь готов сообщить свой пароль на, скажем так, в социальной сети, на веб-сайте. Да, то есть, пользователь не чувствует ответственность за передачу пароля. Да, это очень неприятная история. Ну и э, как бы замена этой пароли, это фактически одноразовые пароли, да, но одноразовые пароли часто работают и приходят по м, открытым каналам связи, да, на них очень сложно и трудно построить э, квалифицированную подпись, практически невозможно. Да, это э, достаточно своеобразная э, дополнительная инфраструктура, которая требует работы с одноразовыми паролями, и все равно это в общем-то только лишь пароль. Многие смотрят на некую универсальную вопрос второго фактора, как биометрию. Но хочется сказать, что такое вообще биометрия. Да? Вот на наш взгляд вопрос тем, как сейчас обрабатывается биг дата, вопрос в том, как строится вообще работа с биометрией, с персональными данными, сегодня это не последний вопрос в нашей, как бы, всем документировании, да, всем информационной безопасности и вопрос персональных данных, куда они уходят. А биометрические данные, как вы понимаете, если они один раз уйдут, подделать или, скажем так, изменить их, да, изменить свои отпечатки пальцев, многие другие наши параметры, просто фактически долгое время мы физически не сможем. Поэтому для нас очень важно понимать, что этот вопрос тоже требует более глубокого изучения. И, возможно, каких-то неприятностей, когда мы пользуемся, ну, скажем так, западными системами, западными какими-то хранилищами и так далее. Поэтому все, что вот из этих всех вариантов простых решений, остается это надежная и старая защита, построенная на основе инфраструктуры открытых ключей. Безусловно, этот способ аутентификации, выполнения различных других операций, таких как шифрование канала, шифрование тех или иных данных, электронная подпись, квалифицированная электронная подпись и много, -много другое, да, успешно сегодня строится на достаточно большом количестве приложений. И более того, часть систем, которые мы сегодня используем, Linux платформу с тем или иными вариантами решений, например, там OpenVPN, OpenSSL, да, там ряд других решений, Windows платформу, да это работу смарт-карт лагона, да, это работу защищенной почты в Outlook, Outlook Web Access и ряд других систем, они уже фактически сегодня построены и готовы работать, безусловно, со смарт-картами, работать с инфраструктурой открытых ключей. И Вопрос только лишь остается сегодня, как это лучше использовать и насколько стоимость этих решений да, была бы приемлема, была бы комфортна для наших заказчиков. Поэтому здесь не надо открывать никаких Америк. Это фактически уже система, которая имеет... И наши национальные стандарты, и западные стандарты, она глубоко интегрирована во многие сегодняшние современные приложения. Если она корректно интегрирована, если она корректно встроена, то эти решения, безусловно, достаточно надежны и вполне комфортны с точки зрения решения различных задач информационной безопасности. Будь то аутентификация или ряд других задач, связанных с защищенной перепиской. Работой и многим чем еще. Остается, конечно же, вопрос а, интеграции с национальными стандартами, вопрос а, защищенными носителями а, а, решений, а, связанных с хранением этих ключей, приватных ключей, да, а, защищенными а, размещением защищенных хранилищ на тех или иных внешних устройствах по отношению а, к носимым телефоном, гаджетом и многим еще другим. То есть, вот эти вопросы как раз и сегодня мы подробнее расскажем. Итак, я думаю, что многие из вас знают, что токены являются фактически достаточно надежными успешными устройствами для работы в системах различных криптографических операций, да, построение доверенной такой локальной среды, отчуждаемой от нашего рабочего традиционного места, от ноутбука. Да, и эти носители могут поддерживать как западную, так и российский, российскую криптографию, да, как западные, так и российские алгоритмы. Более того, это сертифицированные решения, решения построенные по тем требованиям регулятора которые сегодня есть да, они достаточно хорошо и успешно находят свое место на рынке поэтому фактически встает только вопрос с этими решениями один что когда вы выбираете тот или иной ключ да, те или иные решения то дальше на этот ключ нанизываются множество и множество приложений да, множество различных ключей, множество, то есть у вас получается вот такая вот связка ключей, висящая, скажем так, в одном таком кошелечке, в одной, таком, в одной такой ключнице, а токен является некоторой такой виртуальной, что ли, физически представленной ключницей. Поэтому возникает вопрос, как управлять этим всем хозяйством, да? как отыскать быстро нужный нам ключик, как приложению объяснить, что надо задействовать тот или иной ключевой материал и много-много что еще. И для этого, я думаю, что многие из вас уже видели предыдущий вебинар, мы, безусловно, откликнулись, и у нас появилась система Rotoken Keybox. Система Rotoken Keybox это фактически средство администрирования управления жизненным циклом. То есть от момента, когда сотрудник поступает, приходит в компанию до момента, когда он ее покидает он фактически так или иначе связан с теми или иными ключевыми носителями. Это могут быть смарт-карты, это могут быть токены в виде USB-ключей, да, это могут быть устройства комбинированные, как, например, сегодня мы поговорим о RooToken Bluetooth. И все эти действия – это выписка сертификатов да, это обновление сертификатов да, по истечению их срока заблаговременное оповещение пользователя это работа с теми пин кодами которые существуют да, связаны с этим устройством разблокировка смена да. Это э, тот момент, когда человек уходит в отпуск, ему надо э, заблокировать на время отпуска это устройство, да, чтобы злоумышленник, даже если он его найдет, это устройство не мог бы нанести вред компании. И так далее, и так далее. Вот эти все вопросы решает по сути дела Rootoken он а, позволяет нам а, быть единой консолей для выписки сертификатов ключевого материала а, в ключи, используя разные политики, используя разные шаблоны сертификатов и приписываясь совершенно разным конечно, удостоверяющим центрам или а, а, серверам выписки сертификатов. А, фактически, Rootoken позволяет нам построить связующее звено между пользователями, средствами аутентификациями, токенами да, и теми политиками безопасностями, которые используются в компании. То есть это не только организационные правила, да, но это и воплощенные, в общем-то, те нормативы, которые говорят о том, на какое время вы выписываете сертификат, какой шаблон будет сертификата, какие поля. Да, какие возможности будет нести тот или иной а, ключевой материал? То есть может ли пользователь, например, работать с VPN, может ли он работать с удаленной почтой, будет ли он, например, шифровать почту, и, или только подписывать, или только аутентифицироваться, или может быть что-то вместе. Вот все эти задачи, это фактически задачи, которые может решать благодаря вот этим настроенным правилам, политикам информационной безопасности Keybox. Ну и безусловно, это связь с теми приложениями, которые есть, да, потому что, безусловно, без приложений наша вся система бы не работала. Ну и, по сути дела, вот все основные задачи, которые здесь возникают, мы решаем с помощью Keybox. Сама архитектура Keybox, напомню вам, она достаточно проста, да, то есть она фактически состоит из серверной компоненты, которая на сегодняшний день работает на Windows сервер. И она связана с центрами сертификации, то есть теми серверами которые, или службами, которые в общем -то, нам позволяют производить выписку ключевого материала, да, позволяют создавать этот ключевой материал. Это, безусловно, связь с каталогом пользователей, там, где хранятся непосредственно сами пользователи. То есть это либо Active Directory, либо другие какие-то каталоги, в частности, например, каталог UC CryptoPro. Это база данных самого ROTOKEN Keybox, где хранятся некоторые тоже правила и политики. И об этой структуре мы поговорим чуть позже. Ну и базово, безусловно, это ряд консолей как минимум три консоли, которые, в общем-то, мы описывали в прошлый раз. Надеюсь, что вы помните об этом, но на всякий случай я повторюсь. Это консоль администратора, менеджмент консоль, в которой мы сегодня будем производить выписку. Да? Это пользовательская консоль, благодаря которой пользователь может выполнить простейшие действия, ну, например, сменить пин-код, да? обновить сертификат, может быть, что-то еще. И, безусловно, для удаленного пользователя есть специальный консоль, и она несколько отличается ее функциональной возможности от обычного пользователя, в котором существует в домене. Ну, это и понятно, потому что политики, накладываемые на сотрудников, которые работают вне офиса, в полях, да, требуют определенных тоже специфичностей. Ну и что касается сырьевых компонентов, то, безусловно, это центр сертификации, который может быть представлен либо... Microsoft Синий Либо УЦ Крипто Про – это каталог пользователя. как я уже сегодня сказал. На сегодняшний день система готова работать с каталогами Active Directory, где достаточно часто заводятся пользователи. Но, как вы знаете, УЦ Crypto Про может хранить пользователей, работать с пользователями вне зависимости от АД. Более того, во второй версии у Крипто Про – может быть свой каталог полностью независимый и построенный на собственном в общем-то своем движке поэтому безусловно мы можем работать с этими каталогами ну и база данных rotoken keybox это те политики те настройки то описание токенов которые необходимы для работы системы безусловно все взаимодействия с этой базой также происходят через определенный коннектор Итак, если говорить о центрах сертификации, да, о, соответственно, здесь, к сожалению, у нас должно было быть не центр сертификации написано, а базы данных RUTOKEN Keybox на этом слайде. Ну, не суть. Значит, вот здесь вот у нас, значит, здесь, соответственно, что подразумевается под базой данных RUTOKEN Keybox. Значит, это база, которая фактически содержит дополнительную информацию о политиках, о настройках по взаимодействию токенов и тех сертификатов, тех правил, которые есть. Да. То есть, вот эта вся информация, она содержится в этой базе. Соответственно, вы заводите в систему некоторое количество токенов, да, эти токены связываются с пользователями, информация об этих токенах, информация об этих связях, она хранится в этой базе. На сегодняшний день база могла быть, вот в предыдущем вебинаре мы показывали работу с AD, где не требовалось расширения схемы, сама база данных была локализована в некотором контейнере, хранящемся в АД. На сегодняшний день это получило развитие, мы имеем базу, построенную на Microsoft SQL-сервере, которая, в общем-то, работает точно так же, да, то есть, но другой просто движок. И э, такими э, движками могут быть на сегодняшний день э, Microsoft э, SQL Server Express 2012 и, соответственно, э, просто Microsoft SQL Server 2012. Э, безусловно, этот движок, как вы знаете, как любая база данных, она может быть поставлена непосредственно на том же сервере, где у нас э, установлен кейбокс, либо может быть удаленно. И э, способы подключения к этой базе абсолютно стандартные, как любой базе данных. Кейбокс использует, то есть это может быть какой-то сторонний установленный сервер Microsoft SQL и, соответственно, работать. Поэтому здесь вы можете себя очень интересной ситуацией возникнуть, да, когда у вас, например, установлен у Crypto Pro. Как вы помните, во второй версии у c Crypto Pro это может быть несколько серверов, выписки сертификатов, да, целая структура, живущая на одном физическом сервере и э, имеющие свои базы данных пользователей, и, соответственно, э, безусловно, никак не связанная с теми доменной структурой с теми э, серверами, э, каталогом Microsoft Active Directory, которые, в общем-то, существуют в компании. И, безусловно, какие-то пользователи могут пересекаться, какие-то нет. Вот те системы, которые у нас бы использовали единый каталог, им приходилось бы как-то, ну, заводить этих пользователей и, соответственно, тратить лицензии воды. Когда вы можете жить с любыми пользователями, которые живут в разных каталогах, это, безусловно, освобождает вас от необходимости привязываться к каталоге Active Directory и создавать там каких-то эффективных или там технически необходимых пользователей. Это позволяет как минимум сэкономить на лицензии и на многих других вопросах. А что касается копирования такой базы, да, что касается надежности работы такой базы, то я думаю, что сам движок по себе Microsoft SQL Server достаточно известный движок и я не думаю, что это будет большой проблемой для какой-либо компании, то есть работа с ним она достаточно типовая и стандартная. Что касается удостоверяющих центров на сегодняшний день, которые мы имеем поддержку, начиная с 2003-2008-2012, это все Microsoft CI, которые мы сегодня готовы поддержать и с которыми готов работать Keybox текущей версии. Безусловно, мы работаем с UC CryptoPro полтора. И, как я уже говорил, здесь пользователи могут быть как интегрированы с АД, и могут быть наложены на AD, и так могут быть отдельно жить с УЦ 1.5, как именно в сегодняшнем примере мы это и будем вам показывать. Ну и я думаю, что где-то вот в 2015 году, ну сейчас уже предновогодний период и, к сожалению, мы не можем сейчас показать УЦ Крипто Про 2.0, но у нас достаточно активно ведутся работы, мы покажем вам в следующий раз, наверное, вот, непосредственно уже работу какие-то, может быть, штрихи, а может быть, уже полностью адекватную работу с УЦ 2.0. Соответственно, это тоже достаточно важный момент, потому что на сегодняшний день, если вы присутствовали когда-либо на вебинарах или на семинарах у CryptoPro, то, уважаемая компания, на вопрос, стоит ли, посмотреть сторону 2.0-це или стоит ли его разворачивать на сегодняшний день однозначно говорит, что вам, говорит о том, что вам, конечно, надо смотреть на этот удостоверяющий центр и уже двигаться в его сторону. А это значит, в общем-то, что мы как некоторая система, e как некоторая система, которая работает с удостоверяющими центром, безусловно, также готовы поддержать этот удостоверяющий центр как можно скорее. Что касается поддержки других криптопровайдеров или других удостоверяющих центров, если у вас будут запросы, если у вас будут такие требования, безусловно, мы готовы откликнуться на ваши просьбы. И на сегодняшний день мы тоже видим ряд работ, но пока не готовы их озвучить. Что касается нашей замечательной консоли, которые представляют из себя веб-интерфейс и разделены по трем фактически трем группам. Да? То есть администратор имеет свой, свою консоль менеджмента, пользователь имеет свой личный кабинет и отдельный кабинет, как я уже говорил, у удаленного пользователя. Безусловно, работы и возможности этих консолей различны. То есть, если администратор выполняет ряд действий, связанных с различными сотрудниками, пользователь может работать только со своим со своими данными, да, со своими ключами, менять пин-код, например, продлевать сертификат и многое что еще, то личный кабинет удаленного пользователя – это еще более скажем так, ограниченный по функционалу, но очень нужный кабинет, который необходим для работы тех сотрудников, которые работают с планшетом, которые работают, в общем-то, удаленно. Но важно отметить, что в нашей системе все построено на базе веб-интерфейса, и фактически веб-интерфейс это интерфейс, который позволяет... Эту консоль видеть фактически везде одинаково, с разных платформ, с разных, скажем так, физически разных устройств, да, и с разных браузеров. Поэтому, безусловно, это хорошая новость для тех, кто планирует вот работать и в полях, и в офисе, и с разных совершенно различных устройств. Консоль администратора. Да, достаточно просто на нее зайти, это... Slash и, соответственно, она доступна для двух групп пользователей. Это, вы знаете, ну, в прошлом вебинаре мы уже обсуждали, что у нас есть некоторые ролевые группы. Это группа администраторов и группа помощников, хлопдеск да, операторов, соответственно, группа техподдержки. Поэтому, соответственно, здесь достаточно, скажем так, Простой доступ, вы набираете в браузере, и получается, исходя из тех, тех прав, тех пользователей, которым вы находитесь в сети, да, вы получаете тот или иной уровень доступа. Напомню вам, что правила политики которые задаются для того, чтобы происходила выписка сертификатов, продление. Сертификаты выписываются, безусловно, на основе тех или иных шаблонов. Все это описывается теми настройками, теми группами политик, которые есть. И в этой системе с помощью консоли администратора можно зайти в эти настройки и фактически выполнить те или иные задания. Более того, для того, чтобы удаленный сотрудник мог аутентифицироваться в своем кабинете, помимо типовых, скажем так, ввода определенных своих данных, да, такой пользователь отвечает на некие секретные вопросы, которые доступны только ему, и это может быть группа секретных вопросов, может быть не один вопрос. Такая группа секретных вопросов также задается с помощью этих политик. Ну и более того, как бы, Здесь стоит отметить, что помимо того, что мы настраиваем, да, сама система предоставляет нам информацию о том, что происходит, да, о тех событиях, которые есть. И некоторые уведомления, некоторые информационные, скажем так, письма, оповещения нас, да, мы также можем настроить и благодаря таким настройкам, таким политикам, можем получать информацию в свой почтовый ящик, например, о том, что происходит в системе и более быстро, более оперативно реагировать. Как выглядят эти политики? Ну, вот здесь представлены некоторые экраны этой консоли, да, здесь видно, что можно задать ту или иную политику, настроить ее, Безусловно, в случае Active Directory политики распространяются на тот контейнер Organization Unit, к которому она, в общем-то, привязывается в АД. Соответственно, группа пользователей, находящихся в этом Organization Unit, получает все, вся эта группа пользователей, находящихся, получает те или иные настройки. Ну и, безусловно, для работы с УЦ Криптопро у нас существуют определенные... Также настройки, политики, они точно так же в этой консоли представлены. Мы можем, скажем, создать связь с тем или иным удостоверяющим центром, выбрать шаблоны, создать определенные настройки уже к этому шаблону и так далее. И так далее. То есть, вот эти все настройки также, в общем-то, достаточно легко доступны администратору. Администратор также может посмотреть на пользователей, находящихся в системе. И когда мы будем сегодня выписывать, мы будем отыскивать того или иного пользователя, смотреть привязки к ключам. Да. Все вот эти вещи можно также выполнить из консоли администратора, посмотрев, на отыскав нашего пользователя, поняв, как он работает, какой ключевой материал ему был выписан, какие ключи к нему были привязаны. Ну и вот, пожалуй, все, что я хотел вам сегодня рассказать и напомнить вам о наших базовой функциональности работы с Keybox. Соответственно, сейчас мои коллеги выполнят демонстрацию. Демонстрация будет состоять фактически из двух частей. Это часть, связанная с показом консоли и работ самими боксом и уц криптопро как они выглядят в нашем стенде да? и дальше с помощью консоли администраторов мы с помощью консоли администратора мы выпишем ключевой материал тому пользователю который не как привязан к кд а непосредственно живет на Крипто криптопро тем самым мы покажем как производится выписка как это потом видно с консоли непосредственно удостоверяющего центра что появляется в ключе с помощью панели управления и выписку этого ключевого материала мы сделаем а, в ключ а, ROTOKEN Bluetooth, о котором я чуть позже расскажу более подробно. А, связано это с тем, что а, к, ключ абсолютно, а, как вы потом увидите, он абсолютно и, и, ничем не отличается с точки зрения выписки, абсолютно одинаков а, по отношению к а, rotoken ЦП. но именно поэтому как бы выписка и все остальные действия будут происходить достаточно легко и просто. Итак, я передаю слово своим коллегам. Так, ну вот, замечательно. У нас открыта, наконец-то, консоль самого кейбокса под администратором. Мы видим сейчас список пользователей. Я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели значит, на пользователей вот вы видите список пользователей, здесь есть чуть дальше список устройств, журнал и конфигурация. Давайте поищем наших пользователей. Вот видите, здесь есть представленные пользователи, в том числе, например, Элис консоль, которую мы видели чуть раньше. И видно, что пользователю Alice выписаны некоторые некоторые токены, да, он действительно выписан сертификат. Все это произошло по политике номер один и выписан сертификат с помощью UC CryptoPro. Теперь у нас, значит, давайте посмотрим, какие настройки выполнены непосредственно конфигурации, да, что это у нас такая за политика 1. Вот, политика 1, она распространяется на OC CryptoPro, да, полтора, и, соответственно, можем посмотреть, ну, вот здесь ряд настроек, да, и, безусловно, мы можем посмотреть, связь с этим УЦ CryptoPro да, и какие шаблоны. Давайте посмотрим подробно настройки данного шаблона, да, что это за шаблон и что это за выпуск. Вы да. ну, видите, что здесь именно эта политика для пользователей, по шаблону сертификат пользователей УЦ и вот ряд тех настроек, которые здесь обозначены. Соответственно, вот так достаточно легко в веб-консоли можно выполнить все эти настройки. Давайте теперь перейдем и найдем пользователя нашего Боба, который будет переписываться с Элис. Вот мы переходим в пользователей, ищем Боба, открываем значит, Боба. Ну, мы видим, что у нас вот, ряд событий, тут, тренировки мы делали вчера. Да, там Привязывали, отвязывали, устройства включали и так далее. Вот Все эти события, это как раз те события, которые можно было бы логировать. Здесь видно в консоли, что можно сбросить ответы на секретные вопросы, да? то есть Боб может их потом задать, да? можно выписать устройство, назначить то или иное устройство, да? ну или вот, просто посмотреть какие-то события и так далее. Мы сейчас начнем выпуск этого устройства, то есть мы найдем, привяжем Боба к определенному токену, это будет как раз Bluetooth токен. Да? И, соответственно, ну, вот сейчас мы открываем консоль управления для того, чтобы посмотреть, что во втором, скажем так, во втором ридере у нас пустой абсолютно токен, и, соответственно, в этот, на это устройство мы как раз и выпишем для нашего пользователя. Обращаю ваше внимание, что Bluetooth он ничем не отличается на сегодняшний день от на ЦБ для этой операции, поэтому мы вот все, что мы делаем, вот достаточно просто. Мы, да, у нас, безусловно, включается э, генератор криптопрошный, да, и э, с помощью значит, вот этого генератора мы вводим случайные некие последовательности. Вот. Ну, в общем-то, выписка стандартная, типовая, но достаточно проста. Обращаю ваше внимание, что когда мы сейчас это делаем, то мы не правим шаблоны, мы не меняем их, поэтому администратору этот функционал может быть вообще-то и недоступен. То есть мы один раз это настроили, и здесь уже ошибок не будет. Если мы бы выписывали через консоль CryptoPro, функционала было бы больше, да? но этот функционал мог бы там выполниться какая-то ошибка или что-то. Теперь мы открываем нашу панель управления и смотрим, что у нас произошло. Ну вот видно, что у нас есть сертификат. Пользователи, да, вот те политики, те настройки, которые вы видели, ну, действительно, они здесь применились. Вот. Хочу отметить, что в панели управления rutoken она хорошо интегрирована с криптопровайдером CryptoPro. Соответственно, мы там достаточно хорошо видим этот ключевой материал и видим содержимого контейнера. Ну, давайте теперь зайдем на рабочую станцию. И посмотрим кабинет Элис, потому что Элис, мы должны быть уверены, что Элис может переписываться с Бобом, да, и, соответственно, значит, по сертификату хочется отметить, что вот по сертификату, видите, UC cryptopro которым мы работает Элис. Вот. вот кабинет Элис. Значит, что может делать Элис? Она может работать а, с своими секретными вопросами, если ей понадобится сходить в личный кабинет. Что такое секретный вопрос? Да? Это набор каких-то вопросов или один вопрос. Например, вот любимое число. Может быть там ваш любимый цвет, там, э, имя какого-нибудь домашнего животного и так далее. Так далее. То, что пользователь знает и то, что кроме пользователя не может ответить никто. Но э, вот, например, сейчас Элис задаст, может задать свой секретный вопрос. Ответ на свой секретный вопрос. Вот. Ну и, соответственно, дальше в своем уже персональном личном кабинете, как бы удаленным сотруднику, когда она будет заходить, у нее будет еще дополнительный такой вот ответ. Соответственно, можно включить, выключить устройство, да, то есть если человек там предполагает отправиться в отпуск и так далее. Можно сообщить администратору, что он его потерял, да, что устройство сломалось там, и, так далее, и так далее. Ну и помимо всего прочего, можно также здесь бросить а, пин-код устройства. Да, то есть, э, ну, бывает такая ситуация, что пользователь вернулся, например, из отпуска и просто забыл, какой там пин-код. Все эти вопросы здесь можно решить. Более того, если здесь было бы несколько токенов, выписанных у Элис, да, то мы бы видели бы целый список этих а, ключей. Ну вот, пожалуй, все, что касается нашей первой части демонстрации. Так, еще раз напомню, мы сейчас вернемся в консоль значит, выписки и еще раз покажем вам консоль управления, где показан значит, ключ, ключ Боба. Чтобы на всякий случай вы напомню вам, что мы выписали за счет этого нашего показа, мы выписали Бобу ключ достаточно в пару кликов и, соответственно... Боб а, получил возможность работать, а, переписываться с Элис. Так, коллеги, откройте, пожалуйста, нам а, панельку управления у Боба. Вот. То есть вот теперь мы, да, мы теперь видим, что у нас мы можем а, этот ключик значит, выключить. И отправить Бобу по почте. Именно это мы сейчас и сделаем. Итак, вот мы открываем выключение ключика. Теперь ключик выключен. И для того, чтобы его включить, значит, Боб зайдет в свой личный кабинет, удаленный личный кабинет, когда он получит этот ключик по почте. Но, как вы понимаете, почта дело у нас такое не быстрое, да, поэтому мы сейчас продолжим нашу презентацию, а Бобу мы отправим ключик по почте. Итак, как я говорил, мы продолжаем дальше нашу презентацию, пока Боб, Бобу отправили ключик по почте. Давайте все-таки вернемся к вопросу, зачем нам... Помимо security необходимо вообще э, двухфакторная аутентификация, да, и какие ключевые требования, вот уже некоторое время существует кейбокс, мы так или иначе встречаемся с нашими заказчиками потенциальными или уже реальными проектами, вот, и э, что мы видим, да, ну, безусловно, э, одно из ключевых требований это в сегодняшний день, глядя на то, что есть за окном, да, это сокращение расходов. То есть все понимают, что с одной стороны мы должны соблюдать требования регуляторов, с другой стороны выполнять какие-то бизнес-операции, многое что еще, да, но при этом желательно расходы найти на э, безопасность сокращать. А может ли вообще двуфакторная аутентификация, а, ну, скажем так, минимизировать или сократить расходы? Думаю, что да, потому что а, надо понимать, что стоимость складывается не только из цены устройств, относительно может быть дешевых, да, но и системы менеджмента, аудита и а, систем оплаты, затраты на те обслуживания, на те риски, которые, в общем-то, создают системы, если вы используете условно-бесплатные пароли. А максимальная гибкость, которую предъявляют наши ключевые заказчики, это гибкость, связанная с тем, что сегодня большинство наших заказчиков работает с разных устройств, поддерживаются совершенно разные платформы. В ряде случаев, например, топ-менеджмент может работать с iOS, какого-то MacBook, например, или каких-то других устройств на платформе Apple, да, или работать с Windows платформой, да, сотрудники работают в стационарные места, или какие-то сотрудники работают с планшетов, и так далее, и так далее. То есть весь этот зоопарк надо каким-то образом поддержать, более того, поддержать с квалифицированной подписью, поддержать достаточно просто и легко с точки зрения выписки, с точки зрения работы ключевого материала и аудита этих всех систем действий. Что касается эффективности поддержки мобильности, да, то есть вот такая гетерогенность, такая мультиплатформенность, она не должна создавать больших проблем. Да, то есть она, как вы видели, вот сейчас мы выписывали что для RUTOKEN ECP, что для RUTOKEN CP Bluetooth, что для ряда других ключей. Я сегодня покажу чуть позже эти форм-факторы. Они все выписка будет абсолютно одинаковые, единообразная. И администратору, в принципе, нет никаких главных расходов, какой ключ будет задействован в том или ином сценарии. Уверенность в масштабированности, то есть это то та характеристика, то качество, когда нам важно, чтобы понимать, что рост современных технологий, то есть рост компании, рост IT-инфраструктуры, модификация той или иной существующей IT-инфраструктуры, которая есть, не наложат какие-то вот, сегодняшние системы, не наложат на, нее, на этот рост ограничений. Потому что, безусловно, если вы работаете с обычными USB-ключами, может быть, они шикарно используют, современные технологии, например, там Java-машину или еще какие-то вещи, да? но эти ключи не имеют возможности native связи с мобильной платформой, они не имеют возможности работы прямого подключения к мобильным платформам или это подключение носит как какой-то, ну скажем так, дополнительный характер неудобства. И это, безусловно, сказывается на том, что вы уже думаете, что обычные USB-ключи или обычные такие решения, как смарт-карты, не готовы к мобильной жизни. Вот сегодня мы как раз развеем, постараемся развеять этот миф. И есть уважаемая компания SafeNet. Хотел бы просто еще раз охарактеризовать, что это лидер, в общем-то, один из лидеров современного западного рынка по средствам аутентификации. И вот она проводила опрос в прошлом году, и в этом году тоже там есть ряд исследований. Но опрос, в принципе, достаточно интересный, поэтому как некую аналитику мы используем, ссылаясь на них. Так вот, опрошенные 42 респондента, значит, не используют. То есть вы видите, что больше половины уже используют двуфакторную аутентификацию. Да? Это... Опрашивались совершенно разные компании. При этом стоит отметить, что 40% используют одного до трех приложений дополнений к VPN доступу. То есть все эти а, люди, фактически все всегда используют VPN доступ. То есть если вы используете UFA, Аутентификацию, прежде всего, вы сразу можете использовать VPN доступ. Я думаю, что всем понятно, что VPN доступ сегодня является достаточно важным, активным бизнес такой функции, да, бизнес позиции, когда сотрудник удаленно, находясь в командировке, находясь дома или Приболев на какое-то время, он может получить доступ и работать в общей рабочей группе, виртуальной рабочей группе, с теми приложениями, которые есть у него в офисе. И все, что ему нужно, это получить доступ по VPN к своему рабочему месту или к офисному месту и так далее. вот Получить не просто доступ, а аутентифицироваться защищенно, двухфакторно, без возможности подделки этих аутентификационных данных. Это, конечно, важный вопрос. И дальше уже пользователь, моментально получив такой доступ, начинает использовать какие-то дополнительные приложения, дополнительные какие-то вещи. Да? И это как раз говорит нам наша в общем -то, система оценки и система экспертов. Возникает вопрос, да, когда мы говорим о том, что можно получить доступ извне офиса, да, можно ли построить доверенную среду. Вообще устройство, которое мы носим и которое мы можем использовать для корпоративных приложений, помимо какого-то жесткого сценария там, например, с VPN доступом, да, вот, например, тут такие смешные как бы, прикольные как бы, картинки, да, которые характеризуют, как вот люди работают там, в самолете. Ну, видно, что это самолет или вот, какой-то мобильный сотрудник где-то из дома работает. Да. Вопрос не в том, что, скажем так, просто технического момента подключения, да, но есть еще куча моментов, связанных с тем окружением, с теми людьми, которые стоят вокруг. То есть понятно, что если вы едете в метро, и вам пришло какое-то там топ-секрет сообщения на телефон, вы открыли телефон, и все соседи значит, по вашей лавке в метро также прочитали там через ваше плечо это сообщение. Да? О какой секретности можно говорить? Или, например, когда вы набираете какой-то там пароль доступа к той или иной системе, да? и так далее, и так далее. То есть, Понятно, что сегодня, например, множество видеокамер, понятно, что сегодня множество средств записи, да, и когда пользователь, например, даже очень быстро набирает тот или иной пин-код своей там смарт-карты, то э, стоящий человек рядом, включивший мобильный телефон, может посмотреть это, там, я не знаю, там, не просто через плечо, да, или запомнить, а он просто записал ролик этот на телефон, да, и, соответственно, если это единственная мера, как бы вашей аутентификации, то, что вы набрали, то, что вы знаете, ваш секрет, то, набирая или демонстрируя его окружающим, вы сразу этот секрет раскрываете. Вот. Поэтому, безусловно, надо понимать, что э, нет возможности построить доверенную среду в любом месте. Да? Но использование вот, а, комбинированных устройств, использование тех устройств, о которых мы сейчас поговорим, если такая есть возможность все-таки в определенном каком-то месте построить доверенную среду и начать работать с корпоративным приложением, то дальше у нас есть возможность, с помощью которой аутентификации надежная и безопасная и можно дальше продолжать работу. Какие вообще мировые тенденции? Да, вот мы всегда находимся на какой-то грани между тем, что можно делать, да, комфортно делать для бизнеса, необходимо делать для бизнеса, и требованием регулятора, требованием офицера безопасности, требованием там, не знаю, защищенности нашей системы, много что еще. Но вот, тем не менее, как мировые тенденции показывают, что достаточно серьезно, вот по данным CNews аналитик этого года, видно, что рост использования носимых мобильных устройств, которые у нас уже есть с вами, как правило, в кармане это там телефоны, планшеты, многое что еще, фактически достаточно стремительный, достаточно большой. Ряд компаний вообще стараются сначала выйти на эти устройства при своей приложении, да, а потом уже смотреть на какой-то другой рынок. Что касается российских сценариев, да, то здесь вот интересно видно, что 70% компаний не желают хранить данные в облаках. Да, то есть, безусловно, мобильность – это часто облачные какие-то сервисы воспринимаются, это ненадежность, неуверенность. Да, но при этом вот даже у нас по нашим российским реалиям да, 95% компаний поддерживают работу по модели. Тех устройств, которых мы носим и которые мы используем и так, как личные в персональном доступе. Да, то есть, видите, вот смотрите, есть некая технология, да, которую, в принципе, можно было бы уже начать работать и начать использовать. Да. И часто бывает так, что не задумываясь, мы выписываем сертификаты, мы выписываем какой-то ключевой материал, да, мы начинаем работать с этими устройствами, а потом мы уже считаем, смотрим статистику и... Понимаем, что уже все используют, да, все больше и больше. Более того, посмотрите, крупный бизнес. А крупный бизнес, как правило, это более консервативный сегмент да, с точки зрения IT-безопасности, с точки зрения, скажем так. Да. Но Тем не менее, даже в этом крупном бизнесе 5% компаний имеет более 10 тысяч сотрудников мобильных пользователей. То есть, это гигантское число мобильных сотрудников, и это данные по России сеньюрс аналитикс то есть это а, показывает то, что а, то, чем мы сейчас с вами вот, ну, обсуждаем и то, что мы смотрим, да, это не, а, скажем так, дело будущего, да, это то, что мы используем уже сегодня. Другое дело, что мы предлагаем это использовать в максимально защищенном варианте, с использованием, безусловно, российских а, стандартов, а, с использованием м, возможностей а, защищенной безопасной работы для бизнеса и минимальных, естественно, затрат. Итак, если вот обобщить а, вот эту всю аналитику, да, то а, повыше производительность труда, да, там нет расходов на покупку конечного оборудования. У нас и так у всех есть смартфоны, как правило. А, часть, кстати говоря, компаний западных, если посмотреть по аналитике, даже готовы купить этот дешевый смартфон сотруднику, чтобы лишь бы он был постоянно подключен к корпоративной почте, бизнес-приложениям и так далее. Ну, и это, безусловно, все эти моменты, они хорошо вписываются в бизнес-тенденции. То есть, мы не открываем никакой Америки, мы не делаем что-то сверхъестественного, да? мы не ломаем те принципы бизнеса, которые сегодня существуют. А, что у нас против? Да? То есть, конечно же, есть какие-то вещи против. Да? Это, безусловно, риск потери данных из-за потери устройств. То есть, вот смотрите с одной стороны вы получили плюс да, сотрудник всегда подключен он всегда э, доступен да, он э, может прочитать какое то письмо или получить там, важный файл отсмотреть его и делать, дать свои комментарии да, если он эксперт например э, или отвечает за какую то задачу с другой стороны потеряв устройство он потеряет этот секретный документ он потеряет эти данные да, и так далее и так далее вот сегодня как раз в этом сценарии мы покажем, что работа с таким устройством, сотрудник может выполнить комментарии, может сделать квалифицированную подпись того или иного документа или своих правок. И более того, даже потеряв это устройство, он никак не подвергнет всем эти данные какому-либо риску, потому что само устройство и самоутентификатор это два раздельных совершенно устройства. А, то есть, ваша ключница не обязательно должна потеряться вместе а, с теми данными, которые она защищала. А, второй момент. Необходимость разделения рабочего личного пространства. Опять-таки, вот тот сценарий, а, те приложения, которые мы сегодня вам покажем, они как раз а, решат эту задачу. То есть, Приложения Digital Design разграничивают среду и ряд функционалов, о котором я чуть позже поговорю, разделяют рабочее личное пространство. Именно это тоже вопрос достаточно важный и актуальный с точки зрения внедрения устройств, на которых э, вечером жена поиграла там, в игру какую-нибудь, да, с утра там, значит, по дороге в школу ребенок смотрел что-то в браузере. А вы, когда вы отлучались в обеденный перерыв, читали важный документ и правили его за рабочим, не за рабочим столом, а во время обеда. Вот этот важный документ, который как бы мог, мог бы быть похищен да, или мог бы быть каким-то трояном, скажем так, украден с вашего рабочего стола, такого гаджета, да, как бы здесь этот риск не просто минимален, он невероятен с помощью вот, а, того сценария, тех программ, которых, и тех решений, которых мы покажем. Ну и высокие затраты на мониторинг и контроль. Я уже говорил, что важно не просто задуматься о том, что когда вы покупаете или выбираете двухфакторную идентификацию, вы выбираете просто сами устройства. Да? Часто, а, сколько стоит рабочее место, спрашивают часто нас. И а, человек, когда удивляется, он говорит, как, кроме токена еще надо что-то купить? Да, безусловно, потому что а, просто само по себе, а сам токен это только ключница. Для корпоративного мира вам необходима, конечно, инфраструктура, которая ее поддерживает, которая ее, скажем так, контролирует, да, которая производит мониторинг тех событий, которые происходят с этим токеном. И вот эти вопросы решает как раз Keybox Итак, а, а, что касается аппаратных платформ, то сегодня мы покажем а, сценарий на базе root CP. Это множество ключей для совершенно различных задач. Ну, во-первых, эти ключи совершенно кроссплатформенные. Они а, имеют сертификаты. Я думаю, что это вы все знаете, и я не буду об этом долго говорить. Но хотелось бы отметить, что помимо типового стандартного USB-ключа а, есть ключ а, в, ми, а, в минимальном таком факторе, который удобен для ноутбука. А, который, в принципе, ничем не отличается обычную ЦП. Кстати говоря, ну, может быть он имеет небольшой минус, потому что на нем нельзя сделать какой-то надпечатать логотип или сделать какую-то модификацию корпуса именно под вашу компанию. Но тем не менее, вот такая вот удобство, минимальность размера и фактически не выпирающий из USB порта устройства, уже можно взять сегодня. Он ничем не отличается с точки зрения владения, с точки зрения обслуживания от ЦП, он точно такой же по всем параметрам, как рутокен ЦП. Это очень удобный ключ именно вот для мобильных, для носимых ноутбуков. Он мало чем отличается от тех вот, скажем так, ключиков, которые вы используете, например, для мышки Logitech. Да, там, то есть, я имею в виду по параметрам размера, по форм-фактору. Безусловно. То есть минимальный размер никак не влияет. Потому что когда вы подключаете типовой стандартный USB-токен, то, конечно, это удобно, его сложнее, скажем, потерять из-за большого размера, да, но и проще отломить, когда вы в мобильном сценарии, например, заталкиваете по-быстрому свой ноутбук в сумку, перемещаясь по городу. А теперь у нас есть другие гаджеты. Да? Ноутбук – это вчерашний день, и многие люди используют сегодня уже вообще планшеты, мобильные телефоны, большие мобильные телефоны, у которых экран, там, я не знаю, там 6 или 7 дюймов. Вот. Соответственно, вот на все это многообразие, дальше что получается? Вот такая картинка, которая здесь представлена, то есть некий кожух, да? Некие дополнительные какие-то тяжелые, значит, там, примочки, какие-то переходники, которые отламываются, расшатывают порты, да, и место тонкого, прозрачного, я не знаю, там, но фактически невидимого, значит, там, 5 миллиметров, да, все это превращается там в пару сантиметров, совершенно в другой вес, с отламывающимися совершенно какими-то кусками там и так далее, и так далее. Uh, ну и более того, там кто-то берет вообще вот такие вот типовые наши USB-ключи и говорят, ну и что, как с этим вообще работает, да, вот через этот переходник, что ли. Да? Так вот, uh, как бы все вот это, это можно назвать, ну не мусором, да, но это вчерашний день. И от этого надо, конечно, отказаться. Потому что э, при новом устройстве, при новом модели использования, вот точно так же, как я э, могу вам сказать, что вы носили, например, не знаю, там маленькие, небольшие телефоны на ремне когда-то, да, а потом э, вы поняли, что вы купили себе планшет, не будете же вешать его также и засовывать там на ремень, да, э, потому что, ну, это будет смешно в таком варианте ходить. Поэтому исходя из этого, безусловно, ты переходники, а, можно забыть и а, перейти совершенно к другим гомотех, другой технологии. Это технология Bluetooth. У вас ключ находится в кармане, а планшет отдельно от этого ключа. Да? То есть и связь между этими двумя устройствами находится по беспроводному каналу, не надо путаться в проводах, не надо постоянно что-то подключать, отключать, не надо носить с собой какой-то чехол к этому и всему остальному. да и Все достаточно просто. Итак, фактически сценарий работы. Да? То есть когда вы работаете в офисе, когда вам необходим традиционный ваш компьютер или ноутбук, или какое-то стационарное устройство, где у вас есть обычный стандартный типовой сценарий работы с USB, то вы берете, подключаете по проводу, подключаете по обычному коннектору USB и работаете с этим устройством. Заодно оно параллельно может еще и подзарядиться. Когда у вас значит, сценарий, вы в дороге, вы э, где-то э, бегом, на ходу, на бегу, то, понятное дело, никаких проводов, ничего такого, у вас просто на ключнице висит этот брелочек, замечательно, на ленточке, да? вы э, активировали наше приложение, о котором мы покажем в демонстрации, э, нажали кнопочку на самом ключике, и, соответственно, по лампочке на ней, значит, лампочка загорелась, замигала, вы поняли, что коннект произошел, соответственно, дальше вы увидели устройство подключено и начинаете с ним работать. Все. Дальше его можно убрать в карман, ну, я думаю, что несколько метров – это как раз то расстояние, когда вы поймете, что ваше устройство уже как бы не ваше. Да? То есть, если кто-нибудь у вас выдернет или выхватит ваш телефон или еще что-то, то соединение с вашим ключницей, вот этим вот замечательным ключом, Рутокен Bluetooth, оно а, фактически разорвется, потому что Bluetooth работает не на больших расстояниях. Да, соответственно, ну, если у вас украли устройство, то у вас не обязательно украдут токен. Да, и Это замечательная новость. А, вторая новость заключается в том, что никаких проводов, как я уже говорил, все остальное. Насколько это безопасно, насколько это надежно, именно сейчас мы это как раз обсудим. Итак, а, полная совместимость с USB токеном и на ЦП. То есть, все то, что мог делать на ЦП, все те сценарии работы, которые были, они все здесь поддержаны. А, универсальность. А, то есть, как я уже показал, в каждом сценарии можно как по USB, так и по Bluetooth работать. Безопасность. да? Чуть позже я расскажу о том, что неважно, какой протокол Bluetooth, доверяете вы ему или нет, да, там мы защитились еще лучше, чем то, что могут предоставить Bluetooth и то, что могут предоставить не знаю, там Apple или кто-нибудь еще. Ну и удобство. Да? То есть у нас есть некоторая кнопочка, кнопочка имеет подсветку, лампочку, да, никаких дополнительных каких-то частей, никаких проводов, да, и есть небольшая такая дырочка, за которую можно на ленточку подвесить это устройство. Вот. Поэтому все очень удобно, все очень практично и э, замечательно с точки зрения работы. Более того, в это устройство еще здесь не написано. Я скажу, что можно интегрировать RFID-метку и, соответственно, открывать двери, ходить по офису многое что еще. То же самое, что можно сделать с обычным традиционным ключом rut ЦП. Защита радиоканала при помощи шифрования, Secure мессенджинг то есть у нас есть четкое понимание, какое устройство на текущий момент работает с этим токеном. Более того, токен понимает, что с ним работает определенное устройство. А бы какое устройство там, если кто-нибудь рядом сядет, попробует подключиться, у него вряд ли получится. Мягко скажем, вот. то есть отлуп будет. Здесь требуются определенные настройки, но они достаточно просты для пользователя и сложны для злоумышленника. Значит, что касается СКЗИ, то здесь а, полная поддержка PCSS 11, да, а здесь поддержка CryptoPro для iOS прямо из коробки. А, более того, сейчас идет сертификация по ФСБ России класс КС-2. То есть, как вы понимаете, ну, конечно, это не быстрый процесс, потому что здесь есть радиообмен, есть еще и от нюансов, но тем не менее, да, для нашего регулятора может быть не очень стандартное решение, но тем не менее достаточно интересное. я думаю, что оно имеет достаточно хорошие интересные позиции на рынке. Что касается шифрования канала, о том, о чем многие беспокоятся и спрашивают. Значит, шифрование канала по, помимо всего прочего, значит, то есть у нас существует Bluetooth, а Bluetooth также шифрует канал, но поскольку это шифрование Bluetooth канала, кто-то считает стойким, кто-то нет, мы, потребования регулятора, эта схема одобрена, безусловно, регулятором, мы наложили на это Bluetooth шифрование еще шифрование по ГОСТу и согласование выписки ключей по также протоколу ГОСТ Соответственно, исходя из этого, те данные, которые передаются уже внутри вот этого шифрованного канала между устройством и Bluetooth токеном, они гарантированно надежно защищены. Это сертифицированная криптография с двух сторон. Достаточно надежный защищенный обмен. Что касается работы непосредственно значит, с нашими уважаемыми западными вендорами. Ну, во-первых, мы имеем статус MFI Manufacturer. То есть, мы работаем с Apple, с платформой как разработчики. То есть мы не используем никакие джелбрейки. Наши решения не портят платформу. Наоборот, они контролируют, что таких неприятностей нет. Более того, те решения, которые мы покажем, программные продукты Digital Design также контролируют отсутствие джелбрейка, и джелбрейк для них не нужен. Что касается Android, потому что также есть другая платформа Android. Кто-то Любит Apple, кто-то любит Android. И для Android также не нужен никакой рутования, не нужен рут. Да, более того, такие вещи, как, ну, например, Samsung Knox, он также поддерживается здесь. То есть все это показывает то, что мы двигаемся не против течения, а да, согласно тем трендам, согласно тем требованиям, да, которые накладывают не только наши российские регуляторы, но и бизнес-партнеры по вот самой экосистеме этих мобильных устройств. Ну и смотрите, я уже сегодня говорил, да, не будет, конечно, рекламы, потому что мы используем в своем показе продукты Digital Design, защищенная мобильность для IOS. Мы решили построить сейчас вот именно на платформе IOS, потому что это, в общем, ну скажем, наиболее интересно с точки зрения наших многих партнеров и заказчиков, на наш взгляд, но можно было бы что-нибудь подобное и с андроидом показывать, другие были бы сценарии, может быть, но это отдельный разговор. Но смотрите, что имеет диджитал дизайн и что можно сегодня сделать? Это защищенная почта, подпись, шифрование документов, обработка, доступ к этим документам, по защищенным каналам, включая то, что ССЛ, TLS может быть гастовым, да? и это полностью интегрировано с СКЗ и CryptoPro. То есть, все то, что если бы мы захотели бы сделать защищенное место, там, я не знаю, там по КС-2, там, любого там, госслужащего, э, государственной компании, крупного бизнеса с государственным участием. Все полностью все требования, любые регуляторы в этом плане мы могли бы закрыть. А, что касается а, криптографии, да, обрабатываемой информации, то здесь, а, во-первых, а эти продукты, они позволяют шифровать закашированные данные, то есть все эти данные, которые оказываются на устройстве, они зашифрованы. А, и, соответственно, также канал поступления этих данных к этому устройству, он также зашифрован. Здесь может использоваться также усиленная электронная подпись по ФЗ-63. То есть, фактически, вот это, скажем так, набор тех технологий криптографической защиты, обрабатываемой информацией, который полностью нам позволяет работать с этими приложениями с учетом всех требований регулятора уровня КС-2. Что касается сертифицированной СКЗ, то это Криптопро. И это очень важно, потому что на сегодняшний день это фактически лидер рынка по крипто-провайдерам. Да? И я думаю, что многие из вас уже сегодня используют криптопро, и вам не нужно ничего другого, вы просто используете этот криптопро, который вы используете на стандартных, на стационарных, на других различных платформах. Что касается вопросов, связанных с утечками да? и несанкционированным доступом. Ну, во-первых, есть контроль целостности среды исполнения, есть блокировка опасных функций. Да, ну и где мы храним ключи? Ключи, конечно, мы храним а, в нашем рутоке на ЦП, о котором мы и говорили. Что значит утечки? Да? Потому что а, для нас очень важно, я уже говорил о том, что у нас а, есть рабочее личное пространство, да, есть рабочее пространство компании. Безусловно, важно, чтобы эти данные протекали между ними в достаточно ограниченном варианте или вообще не протекали, это все настраивается и допускается политикам безопасности, да, требованиями заранее, перед тем, как мы начали с этим работать. У нас есть блокировка опасных функций, то есть копирование, open-in и ряд других вещей могут быть заблокированы и так далее. Шифрование рабочих данных я уже говорил, о том, что всякие кэши, закэшированные документы, письма, там, еще все остальное, оно просто зашифровано изначально. Если потеряли устройство, это не значит, что эти данные пропали. Пин-код доступа к приложению. Вы обычно открываете... Устройство, планшет, да, у вас может быть пин-код, может не быть пин и так далее, и так далее. Кто-то там ухищряется как-то обойти эти все вещи, кто-то там какой-нибудь рисунок применяет, насколько это все безопасно и так далее, и так далее. Вопрос в том, что корпоративные данные должны быть защищены. Требования к этой защите никак не налагаются на те требования, которые используют устройство. Совершенно понятно, я уже говорил, что в модели, когда вы а, эту планшет даете, например, своему а, ребенку, а, когда вы его везете в школу, и он там играется в игру, и совершенно другой сценарий, когда вы на обиде открываете важный конфиденциальный документ его просматриваете. Вот те трояны, те неприятности, которые были скачаны вместе с этой игрой и каким-то образом проникли на это устройство, никак не должны ничего похитить и получить доступ к приложению. Вот это все как раз успешно выполняется программами Digital Design. Более того, контейнер с ключами шифрования на отдельном устройстве, то есть, если вы потеряли или у вас украли это устройство, контейнер с ключами шифрования у вас не потерялся. Он отдельно, он находится, естественно, в рутоке на цепи Bluetooth. Итак, у вас украли iPad, да? что плохого в этом происходит, да? безусловно, неприятное устройство потеряно. Но злоумышленнику досталось зашифрованную информацию, похитителя нет никакого ключевого материала, да, соответственно, раскрыть эту зашифрованную информацию ему, мягко скажем, Неудобно и практически невозможно. На сегодняшний день в Keybox, возвращаясь к Keybox, у нас поддерживается целый набор различных ключей. И, соответственно, вот именно о двух из них мы сегодня говорим. Поэтому, если вы хотите начать работать с Keybox, вам необходимо, ну, скажем так, конечно, работать двуфакторной аутентификацией, да, но не обязательно, чтобы вы имели сразу те ключи, которые обязательно наши. Да, то есть это хорошее начало в любом случае. Личный кабинет пользователя мы вам уже показали. Напомню вам, что вот Элис в нашей демонстрации, которую сейчас в ближайшее время мы вам покажем, она как раз будет работать и подключаться, работать со своей консоли, и она может задействовать личный кабинет. Личный кабинет имеет, стационарный личный кабинет имеет набор целого ряда функций, да, от выпуска устройств, выключения, включения. Там, Смены пин-кодов, да, ну и так далее, так далее. Вы это все видели. Да? Но поскольку нам сейчас придется показывать и мобильный сотрудник, у него специальный отдельный кабинет. Вот Еще раз покажу вам скриншот обычного сотрудника. И Удаленный личный кабинет, как вы видите, здесь функций много меньше. Здесь включение и выключение устройства, отзыв устройства и разблокировка. То есть самое необходимое. Это первый момент. Второй момент, как видите, здесь нет ряда операций. И, соответственно, доступ отдельный. То есть обращаю ваше внимание, что вот это личный кабинет, как вы видите, здесь один, и здесь несколько другой адрес. То есть, соответственно, опять-таки по защищенному HTTPS протоколу. То есть все это позволяет нам а, фактически обезопасить сотрудников внутри и вне офиса, разделить их, да, не только правилами, но и также личными кабинетами в принципиально. А, сотрудник в личном кабинете, удаленном личном кабинете, он не подключается в домен, да, он, естественно, планшет не интегрирован с доменом. Windows там или другой какой-то корпоративной системы. Соответственно, здесь он вводит, во-первых, имя пользователя, во-вторых, он вводит некий код с картинки для входа, да? то есть он говорит, показывает о том, что он человек, да, что он там не робот. И после чего он получает секретных, секретный вопрос или вопросы, которые они были предварительно заданы. Соответственно, в случае значит, успешного прохождения он попадает в личный кабинет, ну, напоминает в чем-то с точки зрения веб-консоли обычный кабинет-пользователь, но с некоторым другим набором функций. Что касается защищенной мобильности, защищенной почты, да, то мы также сегодня сейчас в демонстрации помимо вот этого личного кабинета мы посмотрим на переписку. Мы решили показать вам почту, потому что почта, наверное, наиболее часто и наиболее все сегодня в российских реалиях, приложения, да, и более того, на почте можно показать э, подпись, можно показать шифрование, да, то есть все эти вещи, да, включая, в общем-то, по ФЗ-63. Э, вот эти вот скриншотики мы как раз сегодня и посмотрим вживую, как все это работает на нашем на планшете. Итак, коллеги, мы сейчас переходим к второму демонстрационному показу. Второй демонстрационный показ, как вы помните, в первом мы выписали Бобу ключ с помощью удостоверяющего центра CryptoPro. Для этого мы задействовали Keybox как консоль управления и выписки. И, соответственно, у Боба есть ключ, но данный токен мы отправили по почте, ключ сам по себе выключен. То есть с помощью удаленного личного кабинета Боб сможет включить этот ключ, получив сам токен. Дальше он подключит ключ непосредственно к своему планшету, после чего он проверит то, что сам токен работает и сможет начать работу в защищенной почте. Что касается второго нашего участника, Элис, у нее уже все настроено, она сможет, узнав о том, что Боб подключился, сможет сразу написать письмо Бобу и, соответственно, переписываться с ним защищенными, зашифрованными письмами. Итак, давайте мы перейдем к самой презентации. Итак, мы находимся на рабочем столе Элис. Мы открываем панель управления и просматриваем сертификат. Сертификат был выписан Элис для того, чтобы она работать, могла с Бобом. Сертификат выписан, выписан CryptoPro. Соответственно, вот мы видим этот сертификат для, с помощью нашей консоли управления. Мы это замечательно видим. Теперь мы открыли Outlook и создаем письмо для Боба. Для того, чтобы Боб понял, что это письмо действительно от Элис, мы подпишем это письмо. И теперь для того, чтобы выполнить подпись, естественно, мы введем пин-код. Письмо ушло, мы видим его в отправленных. Теперь мы можем перейти к Бобу. Итак, Бобу мы отправили токен, соответственно токен Боб получил, и мы сейчас откроем личный кабинет Боба, удаленный личный кабинет, и включим этот токен, потому что токен изначально по почте пересылали мы его в выключенном состоянии. Как вы помните, для того, чтобы попасть в удаленный личный кабинет, надо ввести имя пользователя и ввести некоторую капчу. Теперь мы отвечаем на секретный вопрос, который знает только Боб. И теперь мы попадаем в личный кабинет Боба, где, как вы видите, Боб может видеть свое устройство, оно на текущий момент выключено. И Боб сейчас включит это устройство. Устройство успешно включено. После чего Боб может уже выйти из личного кабинета. И, соответственно, видно, что в личном кабинете можно выполнить также другие действия. Но нам мы сейчас закрываем этот личный кабинет. И начинаем... Я подключу сейчас камеру для того чтобы было видно видно у тебя итак вот я подключил камеру и мы сейчас покажем приложение наше приложение которое работает непосредственно вот видно что ключик мигает открой пожалуйста наше приложение боб открывает наше приложение и видит значит что к пинпаду ключ непосредственно подключен вот настройки здесь видны с помощью нашего приложения можно базовый это аналог некоторой контрольной панели да, пан панели управления где можно посмотреть на как у нас дело обстоит с батарейкой как у нас какая ключ подключен все ли хорошо насколько все это успешно работает да. Теперь мы удостоверились, индикатор на лампочке на ключе мигает, мы можем закрыть это уже приложение, нам больше оно не нужно, и, соответственно, перейти непосредственно к защищенной почте. Нам сейчас надо выполнить некоторые настройки для того, чтобы почта успешно работала. Корневой сертификат видно, что здесь находится CryptoPro, поскольку он выписывал нам все сертификаты Боба и Элис. Мы вот видим личный сертификат Боба. Ну и мы видим, что от Элис уже пришло письмо. Открываем письмо от Элис. Мы можем проверить цифровую подпись. Видно, что э, письмо подписано, подпись верна. Теперь мы можем э, проверить, э, и э, не только проверить, но и отправить ответить э, Элис. Когда мы отвечаем Элис, мы э, не только подпишем э, это письмо, но также и выполним шифрование этого письма, чтобы Элис э, могла не только удостовериться, что это письмо от Боба, но и письмо было защищено и никем другим не прочитано. Итак, сейчас письмо отправлено. Мы, естественно, вводим пин-код. Ну и теперь, соответственно, переходим к рабочему письму. Письмо сейчас отправится, и мы перейдем к рабочему столу «Элис». Итак, у Элис мы открываем Outlook, и сейчас придет письмо от Боба. Вот мы видим письмо от Боба. Для того, чтобы прочитать это письмо, нам надо ввести пин-код. Письмо зашифровано. Мы открываем письмо, и можно также проверить подпись и то, что это подписано письмо Бобом, что все действительно хорошо и выполнено все полностью а, с учетом а, того, что этот материал работает полностью по гостовой криптографии. Итак, а, сейчас мы можем все это закрыть и а, фактически вот мы посмотрели с вами второй а, демо-показ. Как бы скажу вам, что для того, чтобы построить в -то, преимущество, получить вот двуфакторную аутентификацию, нам важно не только выбрать ключи, не только выбрать решение для каких-то стационарных компьютеров, да, но и также посмотреть на мобильную платформу. И у нас есть на сегодняшний день в нашем арсенале такие решения, которые не э, требуют каких-то сложных переходников или там кредлов, а именно просто напрямую по тем технологиям, мобильным технологиям, Bluetooth-технологиям работают э, с этими устройствами. Да. Это достаточно снижает стоимость владения. В целом, да, это повышает э, нашу безопасность, потому что единое устройство двухфакторной аутентификации для совершенно различных сценариев. Да. Это возможность э, кастомизации и ключи, и внешний вид, в том числе отчеты, дополнительный функционал Keybox – это наши система для ряда заказчиков, мы сейчас уже ведем в наших проектах кастомизацию. Вот. Ну и, соответственно, это также соответственно требования регуляторам, все, что вы сегодня видели, полностью по нашим российским стандартам, по уровню CS2, и включая приложение, включая криптопровайдер от CryptoPro и много-много что еще. Uh, ну и uh, это не только для компании удобно, да, но и также для самих uh, корпоративных сотрудников, для, для, для самих пользователей. Важно понимать, что uh, важно, чтобы сотрудник не чувствовал себя, скажем так, оторванным от uh, бизнес-процессов, да, но и с другой стороны, чтобы эти все бизнес-процессы не надавливали, не давили, не вымогали, или требовали от него ходить с тяжелым, неудобным ноутбуком я не знаю, там, носить за плечами там, тяжелый аккумулятор и много что еще. То есть то, чем он привык обычно ходить, это маленький там, подвижный планшет, телефон и все остальное. Да, но при этом безопасно живут приложения, безопасно живет а, наши требования, политики а, реально можно реализовать а, в этих всех условиях. Да, это все то, что позволяет нам как раз решить вот те, тот набор решений, который мы сегодня вам показали. Это а, еще раз напомню, защищенная почта, была показана да, на CP Bluetooth, Keybox как система менеджмента ключей. Ну, в общем-то, вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Теперь я готов с радостью ответить на ваши вопросы. Может быть, я, может быть, мои коллеги также ответят, помогут мне в этих вопросах. А пока, значит, я читаю свои вопросы, хочу сказать, что... Кипбокс никогда не поздно попробовал, для этого можно вот написать на этот замечательный e-mail и попросить версию, демонстрационную версию Кипбокс. Мы готовы вам предоставить демо-версию полнофункциональную, после чего вы можете с нами связаться, мы можем помочь вам, если у вас не получится с посмотреть на нее подробно, можно поговорить, обсудить, то есть это все доступно и открыто. Ну, давайте, значит, я перейду к ответам на вопросы. Почему мы выбрали протокол Bluetooth, а не NFC? Ну, вот Володя хочет ответить. Да, добрый день, дорогие коллеги. Владимир Иванов, меня зовут. Значит, почему выбран интерфейс Bluetooth, а не NFC? Надо понимать, что NFC – это несколько не тот протокол, который э, должен быть вообще использован, поскольку э, те средства, которые э, обеспечивают защиту трафика, само вычисление подписи, они достаточно энергоемкие и э, без источника питания и достаточно мощного процессора это сделать нельзя. Вот. А э, тем более, что NFC поддерживается далеко не на всех мобильных устройствах и, соответственно, Bluetooth это наиболее э, универсальный интерфейс, который обеспечивает э, и достаточно защищенность э, с точки зрения шифрования канала там ГОСТом и достаточно большое расстояние на котором может находиться э, токен от устройства, ну и подобные все вещи. А, следующий вопрос, поддерживается ли работа с архивированием ключей в Keybox? А, да, архивировать ключи можно, есть соответствующие настройки, соответственно, если а, позволяют те средства УЦ, которые есть, собственно, можно архивировать. Правильно ли я понимаю, что ключевая пара была сгенерирована не на токене, а на компьютере средствами CryptoPro, а затем импортированы в токен. А, совершенно правильно вы понимаете, у нас на демонстрационной на демо стенде наш установлен был CryptoPro CSP и а, вся работа с гостовой криптографией а, производилась именно через этот криптосервис сервис провайдер. Вот. На самом деле этот самый криптопровайдер работает с любым токеном, в том числе с ROTOKEN-ACP, как с обычным ключевым хранилищем, то есть хранит свои защищенные контейнеры под пин-кодом на токене. Работа с аппаратной криптографией на токене, да, также возможна, если бы мы взяли, например, такой продукт, как токен CSP, который использует криптографические возможности токена, включая генерацию ключей и включая операции по вычислению электронной подписи на борту токена. Ну, аналогичным образом все бы работало. Uh, следующий вопрос. Соответствует ли RUTOKEN Keybox требованиям 152-го приказа ФОПси? Uh, в данный момент идет uh, доработка Keybox для того, чтобы он данному приказу соответствовал. Ну, в начале 2015 -го года, я думаю, можно будет все это увидеть. Uh, можно будет все это увидеть. Мы, я думаю, покажем еще вебинар. Следующий вопрос. Bluetooth токен вообще является PKI токеном или нет? Что такое PKI токен? Это вообще говоря для меня не совсем понятно, что такое PTI токен или не PKI токен. Какая-то. В общем, такая терминология странная. Но э, в PTI, естественно, э, можно его использовать, потому что, например, мы видели соответствующий пример да, э, PTI, построенного на базе э, CryptoPro C1.5. Точно таким же способом можно его использовать в PTI, построенном на базе э, Microsoft, CA. ну, как-то так, ну, наверное, да, он является и PTI токеном, если кому-то, да, если ROTOKEN на ЦП, собственно, является, да, то и ROTOKEN на Bluetooth точно так же является PTI токеном, если кому-то нравится такая а... терминология. Следующий вопрос. Не напомните название приложения для iOS, в котором была защищена электронная почта? Алексей сейчас ответит. Ну, я сейчас открою слайд. Еще раз а, покажу, что это приложение уважаемой компании Digital Design за, а, набор приложений называется Защищенная мобильность. В, в приложениях в наборе этого приложения есть защищенная почта. Так и называется. Все приложения доступны из соответствующего магазина приложений, соответственно, здесь никаких ну, как бы проблем, либо свяжитесь с диджитал дизайном, либо вот можно взять просто непосредственно из магазина приложений. Так, и а, еще вопросы. Еще вопрос. Реализованы ли аппаратные возможности генерации ключей? Uh, да, безусловно, если мы используем, например, RUTOKEN ACP и Microsoft CA, мы можем работать uh, с RSA ключами сгенерированными аппаратно. Вот. Если мы, например, работаем uh, с CryptoPro UC и криптопровайдером crypto CryptoPro RUTOKEN CSP, это криптопровайдер uh, отличный от обычного крипто про CSP 3.6 или 3.9, то да, аппаратные возможности генерации ключей, безусловно, могут быть задействованы. Спасибо. Есть еще вопросы? Это снова Алексей Афанасьев. Итак, у нас исчерпались, в общем-то, вопросы. Большое спасибо всем участникам, кто задавал вопросы. Еще раз покажу, что можно обратиться к нам по вот указанной контактной информации, по тем приложениям, по тем решениям, которые мы вам сегодня рассказали. У нас есть сайты, у нас есть специальные в общем -то, демонстрационные различные площадки на этих сайтах, да, То есть все это можно посмотреть, более того, можно написать нам, и мы Готовы вам рассказать о каких-то нюансах этих решений более подробно. Так, и так. Пожалуй, пожалуй, все. Значит, спасибо за внимание. Сегодня прошу прощения еще раз за те некоторые технические накладки, которые у нас были по ходу